Последний ключ, холодный ключ забвения. Он слаще всех, жар сердца утолит. Есть три эпохи воспоминаний. Первое, как в вчерашний день, душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженствует тени.